Но главное сейчас не улетаться в полицию а! валим такой а велико это моя жизнь О! Ой, сейчас будем угонять от полиции от майку надо бежать чуть храм а первое лица очень сложно ей Привет, конечно же. Мы играем сегодня в GTA Online, и я вам покажу BMX сегодня, где находится. Я ускорю и музычку прибавлю. Нет, здесь нету, значит переходим, значит, переходим э, за Франклина. Нет, давайте за Майкла. Потому что тут нету ГМО на этом месте. Майкл у нас в машине. Берем эту вот монетку опять ставим. Вс. Туда едем теперь, за Майкла. Просто за... в онлайне не было. У меня за про. У меня просто там имя про. будет быстрая съемка, блядь. Куда? Собака не задавил. Ой, задавил! Из-за этих тормозов, типу. Ой, за мной там чел бегает. Не хочу связываться. Скоро доедем, все равно я быстро еду, Так что, не бойтесь, мы быстро доедем. Я, и то, я же быстро еду конечно разбивать но тут так быстрее вот мы уже по этой стройке сейчас скоро доедем это чуть чего не убил да, сюда заворачиваем можете скрим сделать перемотайте скрин сделать фоточку на карте на моей карте чтобы запомнили где это вот мы уже уже приехали Сейчас мы едем вот сюда, я думаю, будет для него, если не будет, я офигею. Походу, да, есть, подожди, нет, нету, а нет, есть, фух. Вот он у нас, на этом же месте, вот чуваки тут всякие, они опять как обычно сын, на этом еще копий. На... я погоняю. Оу, это было неудачно, простите. Просто еще не разогрелся. круг Давайте не... подними этот Ой, он ударился от руль. Вот как вам. Оо! Сейчас тут смайлик вылезет смешной. Не боится меня. А это что сидит до сих пор? Ще. Да майку надо бежать чуть франклину сказал просто я франклин при... привык угу на вау хоть чуть на одно не колесо стал и я только я могу рассказать как прыгать на нем сейчас на какую кнопку это прыгать на R1 и крестик зажимаешь вот так. А потом отпускаешь, он у тебя прыгает. А вот на компьютере не знаю. Если на телефоне есть, то на я тем более не знаю. Наверное, там кнопка будет. Да блин, хочу вот сюда залить. Ну, Чуть-чуть таруки поделаем, наем. Сейчас я хочу вам туда забраться, для чувак на, давай. Есть другие велики, но мне больше... Ну, в сюжете очень легко найти скоростники. Я знаю, они на пляже. Я вам тоже покажу сегодня. Нет. Вот аттракционы. Вот тут. Едем сюда. Сейчас по дороге, может, еще и трюки поделаем. Сейчас сначала заедем и пробуем заехать. А там Чел уже ушел. А, ладно, не получается, так не получается, погнали. Так что погнали. Делаем трюки что-нибудь ещ О! A... чувака не улезло. Просто от полиции, наверное, нереально сложно. Но я один трюк прошел прошлый Там стена была. Сзади меня полиция. Я посмотрела, уже рядом мне подпрыгнул. Она в стенку улетела, а я повернула. Но это было в онлайне. Покажу два. Ну, мне, например, BMX нравится больше. Как раз еще на пляже вам покажу. Там у нас специальное место для великов, там можно попаркурить. Вот мы уже рядом. Сейчас доедем быстренько. Быстренько, быстренько, быстренько. Так, ну ладно, все, мы доехали уже. Не нужна метка. Вот к этому пляжу едем. О, простите. Это по ошибке было. Вон там сейчас. будет специально для паркуров. Не бойтесь не, не ушибся. Так руки на них. А первое лицо очень сложно на, от первого лица очень можно очень легко задавить человеку да, блин, сейчас тебя раздавлю. Не страшно. Я раздавил да? Не попал почти. Вот. Вот тут на пряжике, на этом, можно взять любой велик. Это такой же, сейчас я только хотел проверить, наверное, можно подпрыгивать. Да, наверное, тоже можно. Но мне лучше, по, ну, по великам, это лучше X Не знаю, круче. Вот можете вон там. Брать тут бывает один даже. Кор а теперь едем мы до зоны трюков. Вот. Это дорожка. Рядом сет на... для паркура. Подожди, нет. Вон. Вон там. Короче, едем. Ч занимаешься, чуваки? Вот, вот это вот, для паркура. Вон, а вон там вот велики берем. А Х, В уже эти. Посмотреть, давайте. Пос okay. пос sure. Не бойся. Yeah. Да. Не бойся что я тебя задавлю. Опа. Ну тут можно попаркурить вот так. Хо. Хо. Блин. Я слайд еще не могу научиться делать. Ой, нет, пистолет вбери. видели? Ой, -ой, -ой. наем очень можно легко упасть. Так что, нифига щенки тут крутого нет. Вот, вот тут можно слайд хороший сделать. Но только я не умею слайды на велике. А вот на мотоцикл умею свой Ну ладно, пойдем на других местах парковать. Вон там, например. Вау, это что было сейчас? Вон там, где горочки. сейчас сюда пойдем попаркуем. Вот сейчас залетаем на эту лесенку. Воу. Кстати, на, это, вот, на этих периодах yeah, можно right. слайд сделать. Это очень прикольно, я бы сказал. Потому что слайд это очень сложно делать. Ну, для меня, на вериге. Пока. Пацан, точно. Опа. Так, так, а где начинается эта горка? Где? Я не, я не хочу прокатиться, я хочу... Плескать и на своем будем прокатиться. Так, это прыгать. Oh. А вон там. Проходим. А как туда добраться? Фиг Подожди. Oh, yeah. hey, right. Вот, вот, вот сюда идет. Сейчас мы пойдем, только на еле-то не могу. Фак, вау. Погнали, что ты не едешь? Гугути плюс. Чуть вас не въехал. Хорошо, что мой прыжок помог. Чтобы а я въехал, бы сейчас. Опа, оу, ой, сейчас будем угонять их полицейских. Нашли, погнали, быстрее валя. Усекретили. Вау, монстр. Да просто бомба. Хотел дать ему. Просто она БМАХ се или на каком-нибудь велике. О, это не я. Что мне главное сейчас нет, это в полицию. А! Валим нафиг. Да, это по ошибке было, просто его задел. Некогда разговаривать с ним. дорога. На! Валя, это по курнавели, как полиция полиции. Ого! Блин, блин, блин, Давай, давай! Есть! Их. Валим от полиции! Такой, да, велико это моя жизнь. Не остановлюсь, гонять буду. Good, good, good. Good, good. Все good. Бомбника, бомба. Погнали. Погнали. я Залетая на машину. Вау. Вы видели, как это было прикольно? О, вот это крутая тачка. Это прикольно. Вот это тоже, кстати, прикольная тачка. Опа. Видели. Как я передпрыгивал ее. Да. Ты диван. Oh, that... believe... oh, Ой, я не хочу What с тобой воевать. Oh. У меня мало жизни. Ты че? Oh. Он сам меня начал в первый бить. Вау, вау, вау, вау, вы видите это? Вы видели? Вы видите это? Как это я делаю? Вот, скажите. Вау, вау, вау, вау, вау, на одном колесе еду. Вы Видели? Блин, хотелось бы показать бы, но не могу никак. Подожди, я как-то вот так хотела. Прокати, капитан, тогда. Да-да-да. это вот было жестко очень бы сказал да, оп оп оп оп оп оп видели вот это прикольный моментик ладно на этом прекрасненьком моменте мы и закончим всем пока ставьте лайки Подписывайтесь на меня, на мой каналчик, нажимайте на колокольчики, если вы хотите не пропускать мои новые видео. Ладно, а на этом всем пока!